Добрый день. Видно меня? Добрый вечер. У нас уже вечер. У нас уже девятое да. да, час вечер. Добрый вечер. Ой, привет, солнышко. Ну как ты? Москву держишь? Все вместе общими усилиями держим. Держим след, состояние. Да. Ну я еще несколько слов скажу. Вот у нас здесь поток жизни проводится, и мы решаем очень важные вопросы. В том числе и геополитические. Потому что Казахстан это вообще центр Азии, и на него имеют взгляд многие силы для того, чтобы его использовать в своих интересах. Но я думаю, что Казахстан сможет отстоятельно свою свободу свое видение он проявляет удивительную мудрость давно уже проявляет я думаю с годами это все более будет расти и вот этой мудрости мы здесь тоже учимся мы ей наполняемся и ее используем в нашей работе хорошо Диана подсоединилась все теперь начинаем сам совет семей Диана ты можешь ты можешь уже говорить да, конечно. Тогда э, скажи несколько слов о самом Совете Семей, потому что не все, э, включаются каждый раз и э, новые люди, кто-то уже идет с нами с первого Совета Семей, а кто-то включился сегодня. Несколько слов о Совете Семей. Да, Совет Семей – это давний такой инструмент, как Антон Александрович всегда говорит, что мы видим вокруг себя жизнь, которая есть, по сути, серц всех наших мыслей и чувств, то есть то, что как мы думаем, так и живем, как мы чувствуем и думаем, так мы и живем. И, соответственно, меняя мысли и чувства свои вот то, что называется осознанность, да, выходя в осознанность, не какое-то абстрактное понятие, а это жизнь не из реакций, да, инстинктов, а выбора определенных реакций, определенных действий гармоничных, когда мы понимаем, для чего, а не просто там сказал кто-то, ты дурак, да, и ты <смех> повернулся и ответным, ответил ему, не задумываясь, там, сам сказал, сам дурак. Вот это как раз Совет Семей абсолютно противоположный вот такому подходу, инструмент мощнейший, где мы делаем... Посылы, намерения выражаем, которые, которые дальше задают русло, глобальные масштабные намерения нашим ежедневным действиям, чувствам, поведением. Это вот некий такой вот трафарет, что ли, матрицу, новую матрицу жизни. Ну, по сути, это соединение намерений людей, особенно это мощно, когда мужчина и женщина – Вместе в резонансе. Но ну, и когда семья, мать и дети, да, отец и дети, любые члены семьи или те просто одинокие пока люди, но которые, мечта для них не чужда, сама как мысль, выражают в пространство посылы, и тем самым мы, вот этот ксерокс жизни, да, который мы вокруг видим, мы его меняем, задаем ему новый вектор эволюционный, в соответствии с временем, в соответствии с развитием планеты. Диана, я вообще хотел еще дополнить: совет семьи это инструмент. Инструмент преображения жизни. Инструмент, который позволяет своими мыслями, намерениями, чувствами, о которых ты сейчас сказал, преобразовывать то, что вокруг. Решать не только какие-то глобальные задачи, но и свои личные задачи. Совет Семей позволяет ставить конкретные задачи, высказывать намерения. И в коллективном решении нескольких семей вы можете решать задачи, те, которые есть у вас. Ну, у каждого в этой, семь... в этой группе, в этом совете семьи. Вот. но, конечно, мы включаем и глобальную. Но есть также еще и семейный совет. То есть это когда семья, муж с женой, вот уже семья, они могут сесть и проговаривать какие-то намерения, высказывать какие-то мысли, образы для того, чтобы ну, решить какие-то свои задачи. Это тоже действует. Ну, детей включать. Это тоже действует. То есть семейный совет тоже рабочий орган и очень мощно действует. Но совет семей, это когда несколько семей собираются в одном пространстве, ставят определенные задачи и решают их. Это вообще очень мощный инструмент. Мы его используем много лет, уже лет 15. И, а вот такой международный совет... В онлайн-режиме мы проводим, ну, еще года нет, по-моему, да? По-моему, нет еще года, да, нет? С, -с, с ноября, да, с ноября месяца вот здесь подсказывают. Так вот, это мы здесь ставим, конечно, задачи не то, что улучшить жилплощадь кого-то из членов семей, а, в общем-то, уже улучшить жилплощадь целой страны. Вот и вот сегодня мы сегодня мы ставим задачу, такую глобальную задачу, избавиться от страданий. Избавиться от страданий. Потому что страдания, ну, в общем-то, это не совсем человеческое дело. Диана, расскажи о том, как вообще они появились и для чего эти страдания. Ну да, я думаю, что многие очень осознанные и образованные в таком эзотерическом, да, физическом плане люди собираются у нас. И участники потока отдельно огромной благодарности чувствуют ваше такое самостроенное поле, кто слушает, такое мощное, яркое, светлое. И действительно сейчас вот вы очень-очень плохое дело делаете, потому что именно вот эта слаженность, она очень важна. Когда мы разрозненно проводим, мы гармонизируемся, но это не сразу, в процессе, может быть, к концу эфира. Сейчас уже, сейчас такая мощь идет. А, так вот, изначально, да, когда... Мы, весь, мы настраивались 6 дней, да, а сегодня да. мы проехали по святым местам. Поэтому у нас такой настрой, такая Удивительно, энергетика. Удивительно, да, прям такой да, жар, мощь идет. Так вот, вообще само для чего да, появилось каждый раз, вот мы вспоминаем кратко, сжато, для чего вообще человечество появилось, так называемый эксперимент на планете Земля – то есть было все хорошо, было все совершенно. И как будто развитие прекратилось, все хорошо. То есть есть варианты реальности множество-множество, но все они позитивные, гармоничные, все они понятные, известные. И вот для того, чтобы расширить творение, то есть принести в него что-то новое, да, вот развитие, Творец придумал организовать землю. Но а через чего вот на Земле вдруг какие-то новые варианты добавятся? За счет было решено, что это будет за счет появления новых вариантов, которые могут быть из свободы выбора, потому что там, ну в раю, да, где все хорошо, можно выбирать только хороший вариант или очень хороший. И как же вот новые-то варианты найти? И творец придумал, что он введет компонент такой некого зла, да, тьмы, что по сути есть просто недостаток света, вот приглушит вот этот свет, и тогда у людей появится возможность выбирать свободу выбора из большего числа вариантов. Потом, естественно, человечество как бы не утонет в этом зле, само себя там не погребет в нем оно научит трансформировать вот это зло, вот эту негармонию. И за счет вот этой трансформации, чем мы сейчас, ну, мы сейчас с вами все занимаемся, живя в этом мире, да, трансформируем негармонию, страдания в гармонии, возник во всей Вселенной большее число вариантов развития событий. И опираясь на этот опыт, можно будет создавать новые миры и Вселенные. Вот если сжато вообще так конспективно. Соответственно, а почему вдруг люди придут на Землю и они там не улягутся под пальмами, не будут пить кокос, а начнут развиваться? Вот что для этого нужно? Если и так вот их поместить, да, и ну, все классно. И это морковь, Ком комфорт, да, легко все. Вот. И были, были придуманы определенные программы, которые будут подталкивать человека развиваться а, через дискомфорт, да, через то, что ему будет что-то не нравиться, он будет оттуда выходить из этого некомфорта и развиваться. И вот одна из базовых программ – это программа страдания, которая была придумана как такой волшебный пендель, да, что называется, что она будет побуждать к страданию. Именно потому что душа, она знает, что нужно развиваться, а вот именно человеческая Личность, она об этом, делившись от Бога, делившись от Божественного, что вот этот компонент тьмы появился, нужно было отделиться на время и забыть о том, что Божественное, и что можно выбрать негармонию. она может забыть, что надо развиваться. И таким образом вот это страдание, оно было призвано для того, чтобы развиваться. И многие Люди там уже, вот как это, почему эта программа называется? Потому что неосознанно, то есть, вот есть такая программа, да, вот как в компьютере определенно есть программа, и вот так там все простроено, ты не можешь выйти за пределы, да, вот система так работает. Также и здесь неосознанно люди выбирают что-то из страданий. К примеру, вот у вас бывало, что вы какие-то отношения. С кем-то знакомитесь и уже понимаете, что эти отношения вам принесут страдания. Ну или чувствуете, или видите какие-то признаки, да, там человек как-то себя там проявляет. И вы все равно, чувствуя, идете в, в эти отношения. Вот это в том числе, потому что работает программа страданий. Ну, вот как вот маленький пример. пример. Да. Я вот часто, да. часто сталкивался с тем, что говорит, он пьет. И uh -huh. пил.. И пил еще до женибы. А зачем же ты выходила? Mm -hmm. Ну, вот, понимаете, то есть видя, что, в общем-то, человек пьет, mm -hmm. вид, даже грубо относится, mm -hmm. а, а, как, знаете, как вода втягивается, mm -hmm. то. то есть человек продолжает идти в этом направлении именно потому, что существовала такая глобальная программа страданий. Да, дальше здесь еще подключается другая, это набор программ разных, с которыми мы сталкиваемся, допустим, программа «Тираны и жертвы». Дальше вот эта женщина может попасть или мужчина в программу «Жертвы». Что такое жертва? Это человек, который не своей энергией, а свою энергию, допустим, направляет на какое-то развитие, получает обратную связь от этого, да, там, от того, что, не знаю, там, шьет сарафаны, да, получает обратную связь, его благодарят, и он от этого кайфует, вызывает свое предназначение. А он как бы вот, как жертва в отношениях вот как бы находит смысл жизни, свою цену. Вот, я ради него страдаю, вот у меня такой вот смысл. И вот как бы обращать на себя внимание. Но по сути он питается энергией другого человека. Вот казалось бы, жертва бедненькая, да. А и второй полюс – это вот тиран, да. А тиран тоже, он тоже не там... Свой, свой какой-то, да, талант, там, да, развивает, там, не знаю, даже классно продавать, там, или еще что-то. А вот там вот эту женщину, допустим, унижая, он ее энергию забирает, питается ее энергию Вот такая программа «Страна Между вот, странами, между государствами вот это может быть тоже программа, часть программы страданий. Да. И вот в том числе на таких советах мы призваны трансформировать вот именно эти вот основ, основы этих программ. Да, вот сейчас мы подошли к осознанию того, что мы взрослые уже, и мы уже не хотим развиваться через страдания. То есть, в принципе, мы осознаем, что можно уже развиваться без страданий. Без этой морковки сзади. Поэтому мы вот сегодня запускаем такой мощный процесс. А как я уже сказал, Совет семей это очень мощная организация, это мощная структура. Это много тысяч человек просмотрят а, эту, про, эту передачу и представляете, какой посыл будет. Да и мы сейчас нехилые, немного что мы сейчас запустим. И вот эта вся энергия а, в ментальном пространстве планеты, она просто будет очищать вот этот, эту программу страданий. И гарантированно уже с сегодняшнего дня эта программа явно потеряет многие свои аспекты. Так что, да, даже это, когда один так, человек к этому подобрался и э, на уровне личности просто уже готов, да, стал настолько зрелым, что он готов развиваться, просто видит ценность самой жизни, ценность развития, тут же, ну, так все, то мы говорим, так вот, может быть, трудно кажется, а здесь просто как выйти, что… Личность развитая, зрелая, и она понимает, что, блин, мне кайфово вообще развиваться, но просто это само по себе мне доставляет удовольствие, и ему тогда не нужна эта программа, зачем его толкать, зачем его загонять какие-то рамки, не знаю, зачем ему ДТП, там, переломы рук и ног устраивать, если его мир видит, что он и так вообще кайфует от того, что он сдает и делает, приносит куда пользу, или просто там а, выражает любовь с близким, благодарит и по ну, разных формах любовь в мир транслирует. Да, а друзья. здесь, когда много людей, это вдвойне, втройне, в четыре раза. Да. Вы, наверное, друзья, вы, наверное, слышали у меня такое выражение, перейти точку невозврата. То есть это вот когда ты... Через эти страдания выбираешься, выбираешься, выходишь на какой-то путь, развиваешься, используешь какие-то практики, вот все лучше, лучше. и лучше. Ну, и ты дышишь легко, и ты уже не через страдания идешь, а тебе интересно просто идти дальше, потому что это классно, это кайф, это радость. И вот это, вот это нужно перейти в это состояние. Но я сейчас еще хотел вернуться к программе страданий. Дело mm -hmm. в том, что ладно, еще сам человек в эту программу входит, там, ну и в ней копается, получает один энергии, другой, оба mm -hmm. там проживает это. Ведь существуют еще силы, заинтересованные, которые используют такую возможность, когда человек идет в страдание, они Бросали еще... дровишек в костер, да? Да, они подбрасывают ему еще скипидарчику, то И вот он, бедный, крутится, как белка в колесе. Поэтому избавившись от программы страданий, мы таким образом уходим от той системы управления, которая создает нам трудности. То есть это очень серьезная и большая задача. И вот сегодняшний совет, это по сути мощнейший прорыв в этом вопросе. Мы таким образом делаем сейчас вот посылы для того, чтобы эти, эта программа страданий с земли ушла. Конечно, сразу на не уйдет. Потому что, мало того, что мы сейчас убираем ее в ментальном пространстве планеты, но ведь эта программа страданий в головах каждого, это же надо еще, еще многие будут пылить и пытаться через страдания идти. То есть она будет все равно подпитываться людьми, которые все-таки продолжают страдать, желают страдать. Многие родители желают страдать, чтобы привлечь внимание детей. Но еще много всякого. Но, тем не менее, глобальная программа, она уже будет убрана, и дальше будет гораздо легче и всем остальным выходить из этой программы. поэтому да. Тяна, сейчас Вот сейчас вы... по посылам еще будет понятно, вот религиозный да, фактор какой, во многих религиях страдания, оно как наоборот прославляется, что благодаря страданию ты ближе к Богу, ты искупаешь там свои грехи, страдания. В различных религиях на различные воды подпитывается, культивируется эта программа страдания. И человек, не соединенный со своей сутью, со своей уникальностью, со смыслами, ценностями своей жизни, он легко под это попадает. А как мне себя чувствовать удовлетворенным в жизни? Да? Как мне себя говорить, что я молодец? А вот, ну, религия учит, что вот надо страдать, и страдая, я очищаюсь, вот у меня да. какой смысл жизни так или иначе, там, я там, ну, в общем, и привлекать внимание, и это, да. и это, конечно, не, может быть, не видно так, может человек там, внешне действительно это может выглядеть там благородно, там, уход там за пожилыми, там, уход за даже близкими людьми, когда ухаживает, Хотя есть какие-то другие варианты, но вот он может там десятки лет, допустим, ухаживать, ухаживать, да, и человек, ну, там, близкий родственник не уходит на тот план, потому что он тоже как бы вот подпитывает вот эту программу страданий и не дает развития, не, не сам не идет дальше развиваться, не дает развития тому, кто рядом. То есть, а к тому, что это может быть очень завуалировано. да. Но ты правильно напомнила религии. Действительно, это одна из причин, почему религии уйдут из, как основной духовный институт из жизни в этом веке. Потому что они действительно, многие религии, да большинство, практически все, используют страдания для, того, чтобы, для развития. Uh -huh. А это действительно уже не актуально. Это уже не эволюционно. Потому что любые страдания... Да, они подвигают к развитию, но они развивают новые страдания и так далее. Поэтому э, религиозный подход сейчас уже не актуален. Хорошо, идем. Посылки, да? Да. И вот из них тоже, может быть, много понятно именно в глобальном смысле. Но вот я тоже хочу перед тем, как глобальное переместиться, да, вот как мы себя отождествляем с этой программой страданий, просто еще совсем вот доступно пояснить то, что <клышлявый> мне именно вот в чем и мне именно медитация помогла, это как вот в жизни каждый момент рассоединяться с этой программой, это когда ты понимаешь осознаешь да уж вот такое осознанность что любой дискомфорт в твоей жизни это а, не сам дискомфорт вызывает страдания а что-то пошло не так кто-то там твои ожидания не оправдал а твои мысли по поводу этого дискомфорта запускаются сначала мысли так, что-то пошло не по плану, мне так не нравится, мне это не договаривают. Потом включаешь ситуацию. Да, потом ситуацию. чувство включается. И вот пошел вот это, и вот мы уже входим в программу страданий. И вот это важно видеть, да, вот что, что такое осознанность. Видеть вот каждый момент, когда ты на нейтральную, по сути, ситуацию включаешь реакцию мысли сначала, нет, мне это не нравится, мне это не подходит. Потом чувство, и запускается уже клубок мелодрамы, и дальше ты уже под влиянием программы, ты уже идешь не сам выбираешь, как там дальше, а уже за тебя, за тебя уже пишется сценарий, в котором ты просто уже пешка в этой игре. Переходим к посылам, да, только... Да, давай посылаем. Uh -huh. Друзья, по посылам. Вот эти посылы, которые мы вам сейчас озвучим и предлагаем их тоже озвучить, но они являются основой для вашего собственного творчества. Вы можете на основе этих посылов создать какие-то свои, конкретные. У вас может быть прям конкретные есть вещи, где вы чувствуете, надо убрать вот эти страдания и так далее. То есть это будет еще, еще эффективнее. То есть создав общие посылы, планетарные, вы добавляете свои Потом это можно будет прослушать, эти посылы можно прочитать, они в Телеграме, в, в Телеграме канал будут. Эта запись будет в Инстаграме, вы еще можете просмотреть, прослушать и добавлять свои какие-то конкретные вещи для устранения страданий. Давайте поработаем как следует. ну Убирать так убирать, что вычистить так вычистить. Делаем генеральную уборку. Давай выражаем намерение от себя я понимаю что моя жизнь это ксерокопия того что у меня есть в голове поэтому я наполняю свою голову новым содержанием очень важный момент то есть первое с чего мы стартуем понимаем что все что в нашей жизни происходит это вот это начало здесь поэтому да, есть Меняя содержание, мы получаем, в общем-то, и новый результат. Я выражаю чистое намерение выйти из программы страданий. Я выражаю чистое намерение. намерение выйти из программы страданий. И когда, каким образом это удастся сделать? Потому что я признаю ценность развития самого по себе и развиваюсь без волшебных пендалей. Я признаю ценность развития самого по себе. Я получаю огромную радость от самого процесса постоянного развития своей личности и уровня любви в душе. Я получаю огромную радость от процесса постоянного развития своей личности и уровня любви в душе. Я постоянно раскрываю грани своей личности, ее ресурсы и богатства. Я постоянно расширяю сферу своей жизни, делаю ее все более качественной и счастливой. И это мое единственное стремление. Я постоянно расширяю сферу своей жизни, делаю ее все более качественной и счастливой. И это мое естественное стремление. То есть вывести на уровень естественности. То есть естественное стремление – это развитие. То есть не, не заставляя себя, вот надо там развиваться, надо учиться. А это естественно нужно. Вот, выйти на этот уровень. Таким, таким принципом мы хотим. Я приобретаю и ценю опыт жизни без страданий. И получаю от этого огромную радость. Я приобретаю и ценю опыт жизни без страданий. И получаю от этого огромную радость. Вот здесь еще раз обращу внимание, что действительно у многих слеплено вот это, что э, ты живешь вообще как-то качественно и как-то правильно, когда ты, у тебя есть какой-то элемент страданий, или ты жертвуешь ради, ради кого-то, да, чем-то, или... Э, есть какой-то вот момент такой, когда все идет не так, и ты это преодолеваешь, да, чего-то достигаешь, преодолеваешь препятствия. Вот у нас долго внушалось, что вот эта вот ценность страданий. Поэтому вот когда вот что-то удалось, да, что-то удалось без страданий, прям нужно сознательно поблагодарить и закрепить вот эти новые нейронные связи, что я научился чего-то добиваться легко без препятствий, порадоваться этому, поблагодарить себя и мир, и быть довольным собой, даже без того, что ты вот упахался, упоролся и не пострадал. Ну, помнишь, есть даже такая поговорка, её часто использую, сам создал трудности, а потом с героизмом из них выходит. И получает от этого кайф. Я хотел бы сейчас рассказать один анекдот, но он такой, не очень, э, uh -huh. как он пос, после пятидесяти. Uh -huh. Мне доставляет удовольствие подходить творчески к каждой ситуации, находить позитивные, гениальные решения и тем самым увеличивать счастье в своей жизни. Мне доставляет удовольствие подходить творчески к каждой ситуации, находить позитивные, гениальные решения и тем самым увеличивать счастье в своей жизни. Не бойтесь слова гениальное, потому что гениальное это значит очень простое, буквально в суть попасть. И это можно делать, и этому даже можно учиться. Нужно всегда доходить до простоты, до самой истины, и тогда все будет гениально. Да, вот когда мы в контакте с собой, когда есть эта осознанность, понимание в том числе этих программ, то, ну вот, и, и я сама, Анатолий Александрович, мне иногда удается, я знаю вокруг мастеров, которые, допустим, ну, встречают какого-то человека и уже понимают, что ну, здесь вот какой-то, да, вот как правило, почему у нас тянет в отношении хотя мы вроде как не хотим, ну, какое-то неприятное ощущение от этого человека, что здесь какой-то кармический опыт, какой-то урок, грубо говоря. И вот ты еще не входя в это, просто, не знаю, поговорив по телефону, пообщавшись по WhatsApp, уже заранее какое-то находишь решение взаимодействия с этим человеком, и уже не там растягивает общение там, на 2-3 года, на то, что там он на тебя видится, ты на него видишь, вы переругаетесь, потом помиритесь, да, и вот эту карму переработаете, вы заранее вот этот. Опыт, уже понимаете, про что это, и ну, проживайте это в жизни или в отношениях, или с ним проговаривать. Вот этот урок заранее уже брать и понимать. Ну, такой вот уже э, уровень э, мастерства тоже может быть сейчас у многих людей. Можно интуитивно просто почувствовать. Вот опять же, как у Антона Александровича в, э, в видеокниге женщине можно все. Пример такой яркий, вот мы вместе просто когда ехали, таксист рассказывал, как ему незнакомая девушка предложила купить машину, хотя у нее самой там однокомнатной квартиры, двое детей, она в разводе. Вот человек как-то интуитивно, женщина ощутила, что у нее с этим таксистом кармические взаимоотношения, что она ему должна из прошлой жизни, хотя он там не экстрасенс, никто он, там, то ли следователь, то что-то такое. И а, вот Просто вот интуитивно, и мы часто это ощущаем. И действительно, она ему купила машину и развязала себе сейчас у нее прекрасные взаимоотношения, хотя детей там ее установили, хотя вообще ничего не предвещала. Вот так она свою судьбу просто повернула вспять, благодаря интуиции, житийской такой чисто. Да, Я да, я с радостью масштабирую и делюсь своим опытом жизни без страданий, увеличивая счастье на земле. Это поясните, Анатолий Александрович, я с радостью масштабирую и делюсь своим опытом жизни без страданий, увеличивая счастье на земле. Самоч Александр писал посылы. Ну, мы вместе, конечно, но он больше. Дело в том, что я уже сознательно сознательно э, ищу способы расширить свою жизнь э, за пределы всех страданий. То есть там, где явно раньше были бы страдания, какие-то были бы трудности, ну пусть страдания, для меня уже трудности это уже не нравится. Или вот Диана знает, э, я не допускаю, например, какой-то боли. Я только, только чуть-чуть, какое-то предощущение боли, я стоп, я уже здесь включаю свои инструменты, практики, и, и все, это уходит еще на уровне предощущений. То есть я даже не допускаю до тела. Это, это вот значит, что такое, расширять, масштабировать, и таким образом. Ну а делиться, ну вот поток жизни, пожалуйста, здравница отношения, пожалуйста, и вообще многие продукты, курс пробуждения вот очень мощно открывает такие ресурсы, чтобы уйти от страданий. Угу. А делиться, как обычным людям делиться именно своим вот опытом ухода из страданий? Это кому-то просто рассказывать об этом? Да, при, написать, при, да? Встрече, при встрече. С, кто начинает кто-то рассказывать, что у него такие страдания. А зачем ты так? Как вот Есть такая, такой анекдот. Пойдем расслабимся. То есть человек устал, пойдем говорить другу, расслабимся. Он, а зачем? Я не напрягаюсь. Угу. А как это не напрягаешься? Ну расскажи, вот -ка расскажи, как ты не напрягаешься, и почему ты счастлив и радостный, почему у тебя нет страданий. И начни рассказывать. Ну, угу. в крайнем случае, пошлите ко мне, я уж его вставлю в мозги. Да, и может тоже так замечали в плане болезней, да, если такой самый распространенный вариант страданий, тоже казалось бы, ну что заболел, я что ли в этом виноват? А всегда болезни на тонком плане сначала возникает как именно на тонком плане это идет, ну, что за субиаполи, да, в полях, как недостаток уровня в любви, любви в душе, потому что, ну вот программа страдания, но она, она увеличивает, да, это уровень в любви в душе и близости к Богу. И понятно, что что если ты уже это вот предчувствуешь, да, что заболеваешь, что можно тоже как -то поделать какие-то практики, какую-то, не знаю, взять аскету, там, не знаю, помолчать полдня, зная то, что вот ты после этого в каком-то более гармоничном состоянии оказываешься после этого действия. И таким образом просто через другой способ, через другой способ лучше всего очищение тела не кушать, да, потому что через другой способ увеличить количество любви в душе, не болея. Ну, соответственно, там, если просто хочется отдохнуть, и болезнь – это повод, чтобы отдохнуть и расслабиться, тоже просто себе в этом признаться, какой-то себе выходной. Но я вот именно сейчас подхожу так, что если я чувствую, что я заболеваю, и вот этот момент, то я просто действительно делаю день, хотя бы полдня, желательно целый день очищения и не кушать, потому что на физике болезнь – это ответ именно на загрязнение, на токсин, токсикацию организма, а на тонком плане на то, что э, перебор каких-то негативных эмоций, негативных состояний и нужно вот это вот очистить. Поэтому ну, можно ну, через... так как я питаюсь пост... в общем-то довольно скромно, <coughs> и с питанием мне... с питанием трудно мне выжить. Что-то еще убрать, чтобы <coughs> быть здоровым. Но если что-то появляется, вот, mm -hmm. в частности здесь вот на потоке большие нагрузки. Можешь, чаще больших. всего от больших нагрузок возникают какие-то ощущения, тело не выдерживает. Тем более многое нового, новой энергии, ну тяжеловато. Да? Так вот я использую энергетические практики. В основном энергетические они мне помогают. Вот у нас на, на сайте есть практика Солнца Любви, Солнца Любви, практика Пульс Сердца. Но это такие практики, которые очищают все тела твои, все тонкие тела, и даже предощущения уже уходят. Вот. Но здесь я даже еще вот такой момент сказал, часто страдания, чаще всего страдания еще появляются не только телес, телесные, телесные все-таки это уже серьезное, а да. раньше всего через отношения. То есть плохие отношения. Чувствуете напряжение с кем-то, чаще всего с родителями, какие-то напряжения. Разберитесь вы с ними, с родителями. И вы уберете такой пласт сразу. Сразу идет так много всего из жизни, связанного со страданиями. Ну, вот видеокнигу Новая правда об отцах. Кстати, сегодня день отца. Всех поздравляю. поздравляю. Я, да, я сегодня, я благодарю, да, я благодарю своего отца, благодарю всех отцов в мире за то, что привели детей. Но сегодня мы были в поездке, я поздновато поздравляю, но все равно поздравляю. Так вот, новая правда об отцах. Вот, вот просто посмотрев это, вникнув в это, одна женщина говорит, четыре раза, четыре раза хотя бы, просмотри, вникни, впитай, и ты уже уберешь большой клас страданий. И так вот постепенно, постепенно всю свою сферу прощупает, где чувствуешь какое-то напряжение. Чувствуешь, что отсюда могут появиться страдания или даже появляются. Ну разберись ты с ней. Сейчас много методов, много практик, много всего. Ну и конечно же наш курс гармоничного развития личности. А женские курсы у нас какие супер. Ну ребят, через нашу академию можно убрать вообще почти все страдания. Алло. Да, Анатолий Александрович, ну тогда будем завершать уже? Да, завершаем. Я благодарю, благодарю всех и э, хочу еще раз сказать. Друзья, совет семьи это мощнейший инструмент, вот кстати, который выбирает многие страдания. Многие страдают из-за какого дискомфорта в жизни. Там, допустим, неухоженный двор, там, плохие дороги, там, ну, э, дальше не, не оборудованный там допустим подъезд и так далее вы проведите совет семей несколько семей этого подъезда этого дома проведите совет семей, напишите прям список того что нужно сделать сделайте посыл вот нужно то то то то и все это произойдет Я, у меня есть древний пример как в востоке три семьи три семьи большой дом вот как называют такие дома. Китайская стена. Там подъездов 10, наверное, вот такой девятиэтажный такой большой дом. Три семьи из этого дома составили список из четырех пунктов. Что там сделать? Значит, поставить пластиковые окна в доме. Представляете, записали. То, что в востоке там сильные ветра. И все продувается насквозь. Потом асфальт во дворе уложить. Озеленить. И что-то еще сделать. Я забыл уже четыре пункта через месяц я приехал и они мне показывают список висит у них на стене в одной из семей и три пункта три пункта уже делаются четвертый там что-то начали тоже уже в одном подъезде поставили пластиковые окна ну представляете то есть и это всего все за месяц поэтому Посыл Совета семей это мощнейший э, посыл в пространство. Э, и чиновники, хотят они того или нет, но они обязательно будут выполнять все, что вы запишите. Потому что это, это посыл большого количества людей э, от сердца, мудрых, взвешенных с высоким сознанием, и это <как> действует обязательно. Время может быть растянется, но иногда действует моментально, но иногда бывают трудности. Смешной случай, еще минутку задержу. Я приехал в Красноярск, и там вижу, на железнодорожном вокзале стоит Стелла с гербом города. На этом гербе значит, изображен лев, стоящий на задних лапах. В одной руке держит серп, в другой лопату. Вы представляете, ну... Ну, явно вот такая комическая, э, комический образ, тоже что царь верей, лев, и вообще царственная фигура такая, на гербах лев, это же это королевский знак такой. А здесь Краснояр, до львов далековато. Ну, ладно, пусть, но лопату и, э, и серб это, конечно, уж совсем. Перебор. Я говорю, ребята, но ну, проведите совет семей сделайте э, герб-то нормальный, провели совет семей и причем вот подсказка они не конкретно что-то предложили они предложили сделать герб более духовным и что вы думаете через какое-то время там ну, через месяц два проводится заседание э, краевого нет или городского законодательного собрания ну которое решает вопрос скорее всего законодательного нет э, области же ой всего края герб значит Проводится и принимается решение. В результате герб лев, в одной руке лопата, в другой сев. Но он стоит на единороге. Это духовно. духовно. Духовность включена. Что просили, получили. Вы же не сказали, что надо сделать. Поэтому ваши намерения должны быть четкими, ясными, без двухсмыслия. А то вы получите что-нибудь такое. Mm -hmm. Что потом с этим делать? Смешно-смешно, но, друзья, действительно, инструмент уникальный. Если вы хотите управлять своей жизнью, используйте его. Он работает классно. Мы используем его, ну, уже второй десяток лет. Да, благодарю, Андрей Александр Александрович. Желаю успешного завершения еще несколько дней. Очень важно. Да, потока вы, друзья, жизни и ждем возвращения с Москва ждет. Да. До свидания, друзья. И всем успешно. Да, друзья, еще такой момент. Угу. Хочу сообщить. Казахстан принял уникальное решение. Уникальное решение в свою военную доктрину внесли пункт о том, что Казахстан не имеет врагов в мире. То есть ни одна страна для него не является врагом. То есть таким образом он объявил глобальный нейтралитет. Это вообще уникальный процесс. И это совпало с саммитом, точнее который здесь проводился. Здесь и Путин был, здесь приезжали из других стран. И мы в это время там включились. Вот, так что это и наша отчасти заслуга, что вот Казахстан принял такое решение. Это, друзья, всех поздравляю с этим замечательным решением, потому что это начало большому миру. Если в Средней Азии а, делается такой посыл, то это будет распространяться на весь мир, это точно. Да будет Поздравляю. так. Да будет да. так. Да. Да. Да. Поздравляем всех. До свидания. До свидания.